Всем привет! Сегодня очередное правило ну не правило, а совет по оптимизации C++ кода ну и не только C++ это также касается C ну и возможно других языков короче, инициализация и присваивание довольно часто бывает так как вот здесь а вот здесь мы видим, что объявляем переменную инициализируем ее потом у нас какой-то код а потом у нас присваивание этой переменной. Что еще хуже бывает, когда это все в циклах происходит. Ну, конечно же, это можно вынести за пределы цикла, но такое бывает. Так вот, о чем же говорит это, ну, не правило, а совет этой оптимизации. Не надо делать так. Потому что не всегда это неэффективно. То есть приучившись и не объявлять переменную и сразу ее инициализировать чем-то вы избежите этих ну, возможных небольших ну как вы вряд ли заметите эти проблемы но знаете как копеечка копеечки и получается рубль точно так же и здесь то есть там сэкономили несколько итераций там сэкономили ну несколько операций процессоры в результате у вас в целом программа работает быстрее так вот короче Здесь как бы для такого типа как int вроде ничего страшного. Но если у вас уже такая привычка где-то в начале объявить перемены, только потом их использовать, то вы можете объявлять переменные для строк, для каких-то объектов и т.д. и т.п. То есть объявлять объект, он будет создаваться, вызываться конструкторы, а где-то аж потом с ним работать. Ну так лучше не делать. Ну короче, меньше слов давайте замеряем. И что мы тут меряем? Ну смотрите, Инициализация и присваивание для инта 13.9, а сразу же инициализация ну, нужным вот значением. Вот. У нас показало 14.2, то есть больше по времени. Теперь смотрим. Для строки точно так же. Почему-то, как, как говорилось, вот эта вещь должна, быть, должна работать быстрее. Результат же обратный. Но ну, все дело в том, что разные флаги компилятора это раз. Во-вторых, разные платформы. У меня Ubuntu. И разные компиляторы. Соответственно, соответственно, все это может отличаться. И если мы сейчас запустим. Так, я сейчас пересоберу. Запустим с другими флагами компилятора. То, то, то, то. У нас ну, с флагами оптимизатора то у нас результаты могут быть уже другие и как вы видите они уже другие инициализация и присваивание то есть сначала объявление переменной а потом присваивание ей значения 11 и 5 наносекунд но инициализация нужным значением уже 9.67 соответственно соответственно вы должны понимать что от греха, как говорится, от греха, от греха подальше, лучше, лучше сразу стараться делать такие мини-оптимизации уже при написании кода. Ну и последний тест. Что мы видим при, это по-моему максимальная оптимизация, при максимальной оптимизации 0 наносекунд. Ну, скорее всего, здесь оптимизатор просмотрел и увидел, что вообще нет необходимости создавать этот объект, этот, потому что он нигде не используется, и т.д. и т.п. Здесь вынес статическую область памяти эту константу, возможно. Это надо разбирать и смотреть ассемблерный код. Короче, как вы видите, зависит от флагов компиляции, и, конечно же, от платформы. Особенно это может различаться, если это embedded и не embedded. Короче, мораль такова, не инициализируйте, не создавайте и, и, и не инициализируйте переменные просто так, абы потом это использовать. Если вам нужно использовать какие-то объекты, то лучше объявляйте их и инициализируйте сразу нужные значения и потом сразу же их используйте, вот но это всего лишь совет, не всегда он может пригодиться. Ну а на сегодня все, всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока!